Первый одеколон, который я оценю, описан на парфюмерном сайте следующим образом. Из всех ароматов, что я покупал в жизни, этот является самым обычным, незапоминающимся и не вдохновляющим. Серьезно, если бы мне надо было описать запах невзрачности, то этот парфюм был бы использован в качестве примера. О каком популярном парфюме я говорю, вы узнаете ответ в сегодняшнем видео. Итак, начнем с товаров низкой категории, затем перейдем к товарам высокой категории, чтобы вы получили представление о каких духах я говорю. Итак, джуп. Ничего удивительного. Как я говорил, не мой любимый парфюм. В действительности вызывает у меня головную боль. Чересчур синтетический, чересчур сладкий. Не рекомендую. Если вы не согласны, напишите ваше мнение в комментариях. Я помещаю джуп в самую низкую категорию использовать для учебной стрельбы. Если вы, ребята, хотите увидеть, как я использую бутылку джуп как мишень, то идите и поставьте мне лайк. Если мы соберем 2000 лайков в течение 30 дней, то я сниму это видео. На другой стороне шкалы мы имеем такие духи, как Armani Stronger With You. Признаю, название я ненавижу, но аромат я люблю. В мире не так много ореховых духов, но этот справляется, и причина ⁇ сладость. Это аромат взрослого мужчины. Если вам 20, вы можете использовать его зимою, и вы получите комплименты. Это сильные, но относительно легкие в ношении духи, и вам не нужны производные ароматы. Достаточно оригинального аромата. Это шедевр, недооцененный, солидный парфюм, оставшийся незамеченным. По этой причине, я могу поставить его на высший уровень. Любимый парфюм Джереми. Поговорим о промежуточных категориях Азара Wanted. Это духи с потрясающим дизайном. Когда вы их видите, если вы коллекционер, если вы тот, кому нравится, когда на полке стоят красивые бутылки, то можете попробовать этот парфюм. Рекомендую ли я его, он мил, приятен. Но я отнесу его к категории ниже среднего. Почему? Потому что он быстро выветривается. Он имеет потенциал, но от более сладкого аромата я ожидал большего. Он ничем не примечателен, особенно если сравнивать со Stronger With You, которые вы можете получить примерно по той же цене. Да, дизайн бутылки классный, но если вам нужен дизайн, выбирайте Wanted by Night. Этот я бы отнес к категории средняк, но Wanted by Azara я должен отнести к категории ниже среднего. Wanted by Night я помещаю его в категорию средняк, потому что он не только сильнее, но и имеет средние ноты. И средние ноты, как вы знаете, могут щекотать нос. Некоторым не нравится, но парфюм справляется с этим хорошо. Это уникальное сочетание и для меня это лучший аромат. Данный парфюм вы захотите выбрать. Далее Ленуид The Om от YSL. Эти духи в рейтинге лучших ароматов. Аромат прекрасен, он переоформлен и не так стойк, как раньше. Я недостаточно долго был в парфюмерной индустрии, чтобы сказать вам это наверняка. Но если он недостаточно стойкий и брызните больше, не брызгайте ароматом Мишела в Керли 40 или 50 раз. Нет ничего плохого в духах на 6-7 разбрызгиваний. Просто купите бутылку побольше. Аромат хороший, приятный. Присутствует цветочные флеры за кардамона, который прекрасен и пахнет качественно. Это приятный аромат. И помечу я его в категорию достойно покупки вслепую. Следующий рейтинг расстроит многих из вас, так что дайте мне знать об этом в комментариях. Аква классика 96 -го года. В нем задана целая категория для водного запаха. И это относительно сложный аромат, но он устарел. Я думаю, что есть ароматы лучше оригинала. Парфюм был переформирован, он нестойкий, и думаю, есть варианты получше. Это классика. Если вы не пробовали его раньше, вы обязаны попробовать его. В девяносто году он был бы высоко оценен, но из-за того, что он устарел, я ставлю его в категорию ниже среднего. Чтобы спасти линию Аквадижу, я ставлю в категорию достойно покупки вслепую Аквадижио Профумо. Если вы собираетесь приобрести один из них, это тот, который вам нужен. Далее, Шанель Алур Om Спорт У Экстрим. Солидный ароматы, пахнет потрясающе. Это приятные духи, но держатся недолго. Думаю, это один из лучших парфюмов, ведь он сильнее, но все еще недостаточно силен. Он никогда не продавался со скидкой, поэтому сложно найти хорошую цену. Так что я вынужден поставить данные духи в категорию середняк. Далее Дракар Нойер. Вы говорили, он ваш любимец. Если это так, напишите в комментариях. Это воплощение 80-х, я едва помню то время. Но почувствовав этот запах, я возвращаюсь назад. Это солидный аромат, он немного устарел, однако устаревшие ароматы, особенно 80-х, 70-х, даже 60-х возвращаются, ибо их носят. Молодые люди, не расставайтесь с ним, если вам 18 лет, 19. Парфюм недорог, раньше был дороже, сейчас это выгодное предложение. Он не так крепок, как старые парфюмы, но какая разница. Нанесите еще немного. Это отличный аромат. Представитель старой школы, что выделит вас из толпы. Я ставлю его в среднюю категорию. Если у вас сотни долларов, и вы не возражаете распылять их по несколько раз из-за слабости аромата, то ваш выбор Милосим Империал открыт. Если вы посмотрите на список пяти лучших парфюмов, то они будут там. Он никогда не достигнет первого места что плохо, но я могу понять почему. Аромат жаркой погоды сладко пахнучий пахнет дыней, но чувствуется соль из-за амбры. Если вы не знаете, что такое амбра, то это выделение кита. Не хочу вдаваться в подробности, но пахнет потрясающе, особенно когда смешано правильно. Хотя это очень дорого. Именно потому что они используют настоящие вещества, они могут устанавливать такую цену. Это уникальный летний аромат. Если вы хотите пахнуть потрясающе, как принц, вы хотите выделиться, то это аромат, который вам нужно попробовать. Идеально подходит для лета, и так как это узкая ниша, я проигнорирую цену и помещу его в категорию «Любимый аромат Джереми». Далее светло глубой Dolce Gabbana итальянское лето на Средиземном море, Оно ну, прямо здесь, на бутылке. Проблема в том, что аромат выветривается. Цитрусовые ароматы держатся несколько часов. У меня действие длилось около получаса. Есть более стойкая версия. И вот ее рекомендую, но не оригинал. По этой причине я должен отнести его к низшей категории и использовать для стрельбы по мишеням. Далее Продолем. Признаю, аромат мне понравился. Сначала, когда я почувствовал его ирисовый запах, это было немного чересчур. Я не любитель цветочных ароматов, но знаю, что здесь использовалось более 200 качественных ингредиентов. Здесь используются настоящие материалы, а не синтетика. Поэтому цена высока. Есть тонны производных парфюмов, начавших следовать подобной моде. Должен признать, я начал видеть смысл в этом парфюме. Но вы должны понимать, что вы ищете, когда выбираете аромат. Поймите, даже такие рейтинги субъективны. Но это солидный парфюм, и чем больше я его ношу, тем больше он мне нравится. Я подбираю производные ароматы и наслаждаюсь ими тоже. Мой вердикт – высшей категории не заслуживает, но если вы увлекаетесь ароматами и хотите попробовать что-то чистое с небольшим количеством риса, то немного цветочного не помешает. Парфюм пахнет как чистое белье, а запах чудесины девушки будут делать вам комплименты. Этот парфюм принадлежит категории «достойно купить вслепую». Далее. Black. В начале видео я дразнил вас по поводу самого непримечательного аромата. Здесь Поло Black выигрывает. Из всех пола это мое наименее любимое. Он все еще продается, ибо находится прямо рядом с красным пола, который неплох. Цена немного завышена, хотя он находится на уровне зеленого пола. Черный и синий не намного лучше, просто ничем не примечательны. Если вы хотите купить что-то, что будет пахнуть как ничто, то это ваш выбор. Но да, черное поло я должен поставить в категорию «Использовать для стрельбы по мишеням». Далее, John Varvatos Artisan Pure. Это один из лучших ароматов в линейке, один из самых продаваемых. Он лучше оригинала, ибо длится дольше и немного сильнее. И для летнего аромата на основе цитрусовых делает хорошую работу. Поэтому 4-5 часов для цитрусового аромата неплохо. Запах держится от 4 до 5 часов, чем я доволен. В нем нет ничего выдающегося, он просто будет великолепно пахнуть. Вы почувствуете прохладу и чистоту. Поэтому я собираюсь поместить его в категорию «средняк». Далее вы получаете два по цене одного. Y от Yves Saint парфюмерная вода, а также K от Dolce Gabbana – туалетная вода. Туалетную воду я даже не собираюсь оценивать, хотя она хороша, но вы найдете и то, и другое. Я собираюсь поместить их в категорию ниже среднего. Знаете почему? Они не выделяются. Ни один из них не является ароматом, к которому я когда-либо тянулся. Мне нравится кей. Я думаю, что кей от Dolce Gabbana – это солидный аромат. Это аромат для офисной рабочей лошадки. Это не вызывающий аромат. Если вы хотите чего-то более сладкого или чего-то очень приятного, помните, что они оба предназначены для масс. Ни то, ни другое не задевает за живое. При большом выборе никто не выбирает повседневные ароматы. Эти парфюмы могут быть прекрасными подарками. Если вы хотите их подарить, то оба пригодны для офиса. Распылив любой из них около пяти раз, вы получите несколько комплиментов. Итак, это неплохие ароматы, но не из тех, что выделяют из толпы. Они сольют вас с толпой, в них нет ничего примечательного. Так что я должен отнести их к категории ниже среднего. Далее ультрамол или ультрамейл, как правильно. В любом случае, это прекрасный сладкий аромат. Он немного сладкий для меня, но лучше оригинала, который вышел 25 лет назад. Он лучше, сильнее. Это мощный аромат. Я носил его некоторое время. Он был немного сладким для повседневной жизни. Но для клуба или для свиданий это прекрасный зимний аромат. Поэтому я помещаю его в достойно купить вслепую. Если вы ищете сладкий зимний аромат, который будет стойким и благоухающим, то это ваш выбор. Далее Манкайнд Кенетокоула. Как я его оценю? Вы будете удивлены, но оценка будет достаточно высока. Почему? Потому что меня удивило, что это солидный аромат. Похож на Фирс, но за меньшую цену. Есть кое-что другое, немного более древесное, немного более мягкое. Это пахнет не так подавляющий, как Фирс, но если я хочу более подавляющий запах, я распыляю больше. Но даже так запах не так силен, как хотелось бы, но цена идеальна. Итак, на мой взгляд, достойно покупки вслепую. Следующий Монт Бланк Эксплорер. Быстро стал одними из самых продаваемых, потому что это клон Крит Авинтус. Хороший или это клон, это нормальный клон. Не скажу, что есть лучше, так что я должен поставить его в категорию ниже среднего. Я не знаю, согласны, не согласны. Они даже сделали производный аромат, синий, который я еще не использовал, но планирую. Что вы думаете о Критовентусе? Как его оценить? Некоторые говорят, что это король ароматов.